Чего бы это богатому тульскому промышленнику и купцу Лариону Лугинину загореться вдруг идеей поставить железо и медноделательные заводы не где-нибудь, а на неведомом Урале. Тем более стать владельцем нового для себя дела. Ведь купцу Лугинина, уроженцы Алексинского уезда Тульской губернии, известны не только железным и оружейным промыслом, но и производством полотна. Лугинины с 17 века занимались именно этим. И дед Лариона Лугинина, и отец, и двоюродные братья. И вдруг железо. Лугинин и купеческая династия, входившая в десятку самых состоятельных фамилий Екатерининского времени. По-теперешнему не иначе, как олигархическое. Воображение рисует нам образ человека, носящего купеческую поддевку и смазные сапоги бутылками. Но этот образ в корне неверен. Ларион Лугинин был современнейшим человеком, образованнейшим человеком вельможного вида. Его торговля велась от Петербурга до кяхты, а под парусами его лугининского полотна – Ходил в то время почти весь российский флот. В истории многое могло быть совсем не так, как произошло, если бы не стечение отдельных обстоятельств в жизни отдельных ее персонажей. История не знает сослагательного наклонения, но все сложилось именно так, что благодаря экономической прихоти этого человека родился еще один город. Правда, в дополнение к тем, которые он приобрел чуть раньше. Дело в том, что Лугинин Ларион Иванович вначале купил два завода на Южном Урале, Златоустовский и Саткинский. И ему же принадлежали земли, те, которые сегодня принадлежат мясу. И на Садкинском, и на Златоустовском было два производства – медиплавилиное и железоделательное. Но меди выплавлялось очень немного. Во-первых, медные руды довольно далеко были, находились, нужно было возить. И не хватало воды для производства. Пруды были не очень велики и недостаточно было, а все механизмы в то время уже работали с помощью водяного колеса. И так получилось, что выбрав это место, его посланная вот команда обследовала и нашли то, что можно построить медиплавильный завод на реке Миасе, выбрали место для плотины и началось строительство. Петровские реформы позади, но импульс российской промышленности был дан в верном направлении. Чугунный медь – вот тот побудительный мотив, который все помыслы Лариона Лугинина направлял на Южный Урал. В его действиях не было ничего случайного или стихийного. У предприимчивого купца было время, чтобы все обдумать. Прошения и документы были готовы раньше, но на огромной территории от Волги до Урала вспыхнула крестьянская война. Пугачевский бунт. Лугинин переждал и его. О а его предприимчивости можно судить по первым годам жизни Миявского завода. Ведь... Документы принадлежат 1773 году, а это начало Пугачевского восстания. То есть Лугинин только получил разрешение, но строительство не началось, потому что даже его старые заводы были разрушены. Был разрушен Саткинский, был разрушен Златоустовский заводы. А Лугинин, благодаря своей предприимчивости, сумел добыться отсрочки кредитов, отсрочки налогов на 10 лет в связи с такими тяжелыми положениями. И за эти 10 лет он восстановил свои разрушенные заводы и построил два новых. Это говорит о незаурядных чертах характера этого человека, именно как предпринимателя. Технологии того, как ставить города, изобрел не Ларион Иванович Лугинин. У него были инженеры, землекопы и строители. Он, скорее всего, осуществлял общее руководство. Что представляло из себя Уральский город-завод? Это река, водохранилище, плотина. И обязательно площадь с церковью или собором. Ниже плотины сам завод, механизмы которого приводились в движение силой воды. По этой нехитрой схеме строились заводы Всадки, Невьянский, Екатеринбург, Златоуст. По этому же плану строил свой город-завод Ларион Лугинин. Хорошо строить заводы и закладывать города, когда есть те, кем можно их населить. Историки теперь почти безошибочно определяют все первые исконные мяские фамилии будущих мастеровых, привезли из центральных российских губерний и уральских заводов. Первые, первые, крестьяне были и крестьяне, и заводские люди. То есть он выделил часть мастеровых, перевез из Латоустской садки. То есть, выделяя медное производство, он перевез и тех рабочих, которые работали на медном производстве. Отсюда так близки у нас фамилии с Златоустом, с Садкой. Мы четко можем проследить, кто к нам, откуда попал из наших э, заводов. А кроме того, перевез тульских, рязанских, э, костромских крестьян, э, орловских. Это были купленные. Ну, они, видимо, быстро обучались, потому что если смотрим, есть документы начала XIX века, еще мед, медное производство. В общем-то, квалифицированных рабочих было не очень много. У них было намного заработная. Больше, чем у остальных. А большая часть, конечно, выполняла работу неквалифицированную на добыче руды, на перевозке, на сортировке руды. Например, можем найти такую запись: у толчии, то есть размалывали эти руды. А у Гермахерского горна, у Медиплавилиного, там довольно опытные, видимо, вот эти перевезенные рабочие. Профессии сохранялись в семьях и передавались по наследству. Мяски Дунаевы всегда были мельники, Кузнецовы были кузнецами, Антоновы вышли в купцы, Дорофеевы владели кузнецами. А их только частных, наряду с заводскими, было в городе до 30 штук. Руками этих людей были забиты первые сваи в основание мяского завода, плотины, построены первые дома». Правда, с тех пор город-завод сильно изменился, и о временах Лугининских в Мясе напоминает одно единственное здание – каменный дом на берегу пруда. Это был дом управителя. Первоначально здесь же и контора первая находилась до того времени, когда построена была следующая контора. И что характерно, ведь именно в этом здании управитель принимал и самого Лугинина, первоначально хозяина, Затем важных каких-то сановников, которые постоянно приезжали. Дом этот был красив, не такого вида, как сегодня. У него было два балкона. В центральном фасаде балкон и один, второй балкон выходил на пруд. Усадьба это была довольно такая приличная барская усадьба, огороженная красивой металлической оградой, с караульной будкой, с беседками в глубине сада. Но важно то, что до настоящего времени сохранилось это здание. И оно до сих пор функционально. Это говорит о подстройках того времени, о мастерах высокого класса. Ну и, конечно, рядом стоящие улицы, тут немного сохранилось, что-то перестроено, что-то сгорело. Но есть дома довольно старые, особенно на улице Октябрьской. А так как она была центральная и первая заселялась, мы видим и каменные, даже из дикого камня дома построенные, и кирпичные первые дома и просто крестьянские избы. И еще о Лугининых. Было бы исторической несправедливостью, если бы славная фамилия основателя города и промышленника Лариона Ивановича Лугинина, что называется, канула в лету. Этого, к счастью, не произошло, хотя именно Мьянский завод для него, скорее всего, был эпизодом его купеческо-промышленной деятельности. Да и жили Лугинины в Москве, за заслуги перед Отечеством, получив дворянство. Например, в Москве у Лугининых был дом, построенный самим Матвеем Казаковым. Это архитектор, который строил царские дворцы и дворцы для самой высокой российской знати. Интересно проследить судьбу потомков Лугинина. Его сын был совладельцем мяского завода, умер довольно рано. И после смерти Лугинина заводы перешли его внукам Николаю и Ивану Максимовичу. Но они здесь уже не появлялись, как их дет. производство постепенно сокращалось, они служили в царской гвардии, в армии, то есть они были уже очень богаты и получив офицерский чин, они продали свои заводы. В общем-то, развернуться Лугининым не пришлось очень широко. Но если мы посмотрим на карту, на старую карту, это была громадная так называемая Лугинская империя. Купил Лугинин и перестроил заводы Саткинский, Златоустовский, построил Мяский. Начал строительство Кусинского, который достраивали его внуки, они же достроили и Артинский. Если посмотрим на карту, соединим все эти точки, увидим, что это громадная действительно империя. Поселок Арти сегодня это территория Свердловской области. К счастью, и в истории Лугинина не затерялись. Внук Лугинина Федор Николаевич, офицер-геодезист был другом Пушкина во время его Кишиневской ссылки, а его сын Владимир Федорович был близким другом Льва Толстого. Они были соседями по тульским имениям. А вот у самого Иллариона Ивановича Лугинина за его успех в жизни история взяла маленький реванш. Ни в архивах Мясского музея, ни в других архивах городов горнозаводской зоны нет ни одного портрета или иного изображения основателя Мясского завода. Я сегодня благодарен компании Мяс ТВ за то, что вы начали цикл передач о городе Мясе, о старом городе. Начали здесь диалогов с людьми, с научными сотрудниками. Вот это замечательно. Ведь если народ не знает своей истории, у этого народа нет будущего. Я сам коренной житель города Мяса, и мы свои поступки и события сравниваем с теми людьми с нашими предками, успешными предками, мы отталкиваемся от этого. Поэтому каждый наш успешный прадед или дед – это основа тех хороших поступков в жизни, которые мы совершаем.